Привет, сообщество Challenge Me. Это Скотт Фридман. Мне очень хочется напомнить вам, не теряйте мотивацию. Включите свой GPS с точки зрения благодарности, спонтанности и готовности к сюрпризам. Что это значит, включить свой GPS, и какое отношение это имеет к мотивации? Ага, я могу рассказать об этом, но вам нужно настроиться на эту волну, чтобы меня услышать. Могу пообещать вам следующее. Вы станете более продуктивными, более результативными, у вас будет больше радости, вы будете в этом ресурсном состоянии, и в жизни будет больше счастья и здоровья. И все это благодаря тому, что вы включаете свой GPS. Поэтому настраивайтесь, хорошо?